Здравствуйте! Сегодня 20 октября 2021 года, канал народовластия, программа «Плохие новости», я обещаю на ну, его сегодня в прямом эфире, сегодня мы вот поговорим о Вове Путине, опять он много чуши сморозил, и отвечу я на вопросы. Так, пока вот в таком режиме будем действовать, пока бастион у нас не раскачается. Значит, так, ага. Вот израильские ученые рассказали, как избежать смерти при заражении э, коронавирусом. Оказалось, что они проводили эксперименты на мышах. И выяснили, что больше всего умирают те мыши, которые заразились и коронавирусом, и э, гриппом, обычным гриппом. А кроме всего прочего, если э, эти мыши прививались от коронавируса, да, и при этом заразились гриппом, тоже ничего хорошего их не ожидает. И так далее. И вообще вот эта ядерная смесь, грипп, и коронавирус приводит к смерти. Большинство мышей у них погибло. В разные конфигурации они применяли. То есть нужно понимать, что это не шутки. Да? И сейчас я думаю, что будут они придумывать, как выходить из этого положения. То есть они не знали, почему у них... Привитые люди в таком количестве помирают от коронавируса. Сейчас вот появилась идея, да, в связи с тем, что они на мышах это апробировали: так это или не так, как говорится, за что купил, зато и продаю, но, по крайней мере, появилась надежда. Недаром говорят, что евреи умные, видите, догадались, догадались, слава богу. Как дальше будут развиваться события, я не знаю. Ну вот Вова Путин развивает события по-своему. Давайте посмотрим. Это, блядь, просто редкостный придурок. Послушайте, что несет этот мудак. В некоторых европейских странах мы наблюдаем с большим сожалением, и с тревогой, когда люди не могут попасть в больницу по несколько часов и суток иногда. Их содержат даже на аппаратах ЭВЛ в кареты скорой помощи, так некоторые не добираются до больницы. То есть, откуда взята эта информация, никто не знает, да? Есть предположение, вот уже высказали, мы просто смеялись, поскольку ну, в Европе у нас со всеми есть связь, и мы понимаем, что ничего подобного нет, вообще близко ничего подобного нет, чтобы четверо суток а, какие-то люди а, лежали там в каретах скорой помощи и так далее. И вот а, сообщили, что британское издание Independent а, говорило о том, что люди ждали в Британии в каких-то городах до 50 часов, 50 часов, пока освободится палата значит, соответствующие там реанимационные или что там и так далее. Но не про какие скорые помощи, то есть там госпитализации, они что-то ждали, да, там, наверное, из интенсивной терапии в реанимацию или еще что-то, я не знаю, может там аппарат ФВЛ не хватало, хотя, ну, что они лежат под аппаратами в карет скорой помощи, то есть нигде в Европе мы этого близко не видим, насчет Британии вот этих вещей я не знаю, да, возможно там в каком-нибудь, да, в какой-то провинции, там где-нибудь совсем далеко, да? помните, как говорят, ну только не в нашем районе, может быть, кто-то лежал не в той палате, в которой положено, по причине того, что там все забито. Но Вовит-то Голиков сказал, что в России вообще все везде забито, а в семи регионах уж... Как говорится, и грузить некуда. То есть, она когда говорила про заполняемость 95%, я знаю, что такое заполняемость 70%. Как говорят, заполняй 70%. Но ну, я депутат ему, Ты приходишь в больницу, там, блядь, на потолке лежат. Там везде лежат, понимаете? В коридорах, везде. То есть можно было бы еще раз показать вот это видео, где человек умер, да, а и никого не дозовешься. Не то, чтобы его откачивать, чтобы вообще труп унести. Я вам уже показывал, показывать еще раз не буду. И интересно, что вот Вова Путин еще вот про друзей своих такой залупил. Я так понимаю, что друзей, -друзей у него нет. Я думаю, что он, они не очень хотят следовать его путем. Странно, вот эти разговоры странными являются. Я помню в самом начале, спрашиваю некоторых своих там, близких людей, однокурсников, спрашиваю, ты привился? Вопрос ко мне, а ты привился? его нет пока. Я подожду, пока ты приведешься. Хорошо, вот я привился. Спрашиваю, привился? Нет. Почему? Ну, не знаю, подожду пока. Странные люди с хорошим образованием, с научными степенями. Да, я хотел вам поставить музыкальное произведение. Одно что-то... Оно у меня не отобразилось, не смог я его... Почему-то... На... А вот оно, вот оно, вот оно. Сейчас, прямо одну секундочку... Так, очень, очень важно да, поставить это музыкальное произведение именно вот после вот такого выступления, особенного выступления Путина. Так, сейчас, прям секунду. А вот, отлично. Отлично, прям секундочку. Сейчас я его скачаю. Я думал, оно скачалось. А тут проекты. Так, что-то у нас. Какие-то небольшие проблемы. Мне понравилось, говорят, это в Орегоне алсамболь. Да, отлично, да, да, спасибо, да, прошу прощения, я такую речугу задвинул, а звука не было, кошмар какой потому что я отключил, чтобы не мешать. Я говорю, очень понравилось мне вот эта вот музыка, очень понравилось, конечно. Представьте песни о Сталине и песни о Путине, да. Самый, конечно, там крутой это был Фронтмен, такой пес, который там завывал прекрасно. Но возвращаясь к Путину, возвращаясь к тому, что он там наговорил. Сейчас мы будем каждый день это слышать, каждый день Путин будет выходить, будет говорить глупости, мы будем с вами ржать, Почему? потому что он сидит сейчас перед компьютером, и ему открывается необыкновенный мир, это как Алиса в Зазеркалье, представляете, куда-то там в, этом, в кроличью нору, вернее не в Зеркале а в, крол в кроличью нору, только он туда не запрыгивает, он туда бошку засовывает и видит там что-то необычное. Ему показывает, кто-то нажимает кнопочки на клавиатуре, говорит, Владимир Владимирович, давайте я вам вот что покажу. Давайте вот что покажу. Ему все это интересно. И он, конечно, хочет в этом интернете самом таком заповедном доминировать. Очень ему хочется доминировать. И он, конечно будет пытаться это делать. Каким образом? Ну, как можно дольше сидеть там и хари торговать. Да? То есть, сейчас он будет проводить бесконечные совещания, и мы будем ржать, потому что будут эти кусочки будут вырезать, их будут ставить. Надо вообще сейчас сделать ну, наверное, такую как бы это сказать систему, да, таких мемы от Путина. То есть, чтобы резать всякую хрень, которую он говорит, да, и тут же что-то к этому пришивать. Ну, понятно, какие-то параллели, что-то что ассоциируется с этим. Во-первых, он так как он не владеет ни цифрами, ни информацией, ничем, он сейчас будет говорить про 500 миллионов этих ипотечников и прочее, прочее, потому что нужно быстро что-то, какую-то информацию выдавать в интернете, да, но у него такой информации нет, он, у него синильная деменция, он стареющий уже, он и так умным не был, а сейчас состарился, поэтому Посмотрим, что он будет там вытворять. Я могу с вами точно забиться, да, так сказать. Готов поспорить, вот будем считать, что это предсказание Мальцева, что Путин будет теперь самым главным коверным клоуном. До этого был Песков. Путин станет самым главным ньюсмейкером, самым главным коверным рыжим клоуном. Мы будем усываться просто с вами до смерти. Так что совершенно точно. Так, давайте посмотрим вопрос, который мне присылают. Интересно. Надо учиться читать по губам. Я прошу прощения, я забыл кнопочку а, нажать, так что так, так, так. Я просто забыл нажать кнопочку. Ну, видите, до меня дозвонились и сказали, что надо нажимать. Так, вказать предыдущий. Вова Пукин, конечно, тут представил, властелин конца. Властелин конца и Вова Пукин такой сидит. Это очень здорово, надо сказать. Красиво. Во-первых, это просто красиво, да? Так, дядя Слава Путлер объявил нерабочими днями с 30 по 7 ноября с сохранение зарплаты, аттракцион невиданной щедрости продолжается, но это уже не поможет ни ему, ни его прихлебателям. Да, но заработную плату за счет кого сохраняют? За счет работодателя, они охерели, поставят 9 дней опять за счет их. Посмотрим, во что это выльется. Ну, как бы на, на экономику это сильно повлияет. Веселая песенка была, да, мне тоже песенка это очень понравилась, поэтому я ее специально вам и поставил, потому что это очень талантливо. А теперь я попробую ответить на те вопросы, которые мне прислали. Так, пишут. Вячеслав, как вы считаете, то, что путинцы распыляют в небе, могут ли путинцы таким способом распылять вирус? Путинцы могут все что угодно. Я, правда, не видел ни одного доказательства распыления а, чего-то в небе, да, если вы про эти хинтрейлы, ну, вот а, те самолеты, которые летают, и за, за ними следы, ну, это инверсия по большей части, да. Вот, потому что это за двигателями Этих самолетов Разряженный воздух То есть это а Путинцы могут все что угодно распылять Я ни во что не верю Но я не удивлюсь что Если вообще они травят народ там, Бананами там, Чем угодно Распыляют какую-то гадость водопровод что-нибудь добавляют Самый простой путь Когда вот, а, говорят про путинцев Что они там кого-то собирают травить или травят Самый простой путь отравить народ и через воду, вы понимаете, воду пьют все, откуда они берут, или они берут эту воду из-под крана, да, ну там, предположим, они ее фильтруют, там кипятят и так далее, и то не все, очень мало таких людей, либо они покупают воду э, в каких там гипермаркетах, через воду самый простой путь сделать все, что угодно, не через воздух, а именно через воду, хотя через воздух тоже, наверное, нормально, поэтому не знаем, что они придумывают, я уверен, что они разрабатывают все, они разрабатывают, как травить нас через воду, как травить нас через воздух, всякие биогенераторы разрабатывают, все, что хотите, то есть, если можно... Таким образом людей загнать в стойло, если таким образом можно на людей влиять, они этим занимаются давным-давно, я уверен. Ну, по крайней мере финансировать такие проекты для Путина гораздо главнее и важнее, чем финансы, вкладывать финансы в детей, вы понимаете, да? То есть это он вкладывает финансы в свою власть, чтобы она была незыблемой, пока его не унесли вперед ногами. Как можно охарактеризовать человека? А это вот я давать в конце отвечу, да? Так это я в конце отвечу, потому что вопрос этот очень необычный, это исторический, философский, это совершенно невероятный вопрос. Я отвечу на него в конце. Причем я случайно на него налетел. Обычно, представляете, я не а, смотрю вопросы заранее, а здесь просто мне его продублировали в личку. Продуплировали, я прочитал, думаю, и поэтому это домашняя заготовка, это не экспромт будет. Я прочитаю, что я на эту тему написал и подумал. Так, аналитики топят, кто за Байдена рассказывает, что лучше не бывает то за Трампа, потому что Байден мудак редкий, как по-вашему, будет ли раскол США, демократы захватят власть надолго. Нет, вы понимаете, ситуация какая и демократы, и республиканцы это американцы, да, и там нет такого разлада да, и такого раскола который хотели бы изобразить масса людей которые очень хорошо сотрудничают и с теми и с другими и это очень богатые люди у этих людей все в порядке сейчас не это главная проблема не Байден и Трамп, не демократы и республиканцы. Главная проблема – это кибертирания, кибернародовластия, кибердемократия. И не республиканцы, не демократы не пытаются привести Америку к кибернародовластию. Не пытаются кибердемократии привести. А раз так, значит они приведут Америку к кибертирании. Чем они и занимаются? Они соперничают друг с другом, а на самом деле они впряглись и тянут Америку в кибертиранию семимильными шагами и рассказывают про преимущество представительной демократии там, и так далее, рассказывают о том, что надо делать выборы честнее, вот это не честные выборы, а вот их надо сделать честнее, тогда будет охеренно. Тогда будет охеренно, когда американцы смогут всем миром пойти за кого-нибудь проголосовать. Почему бы американцам просто не проголосовать за что-то самим? Чем они хуже своих сенаторов, конгрессменов? А? Наверное, ничем, правильно? Да? Почему они не могут надзирать в информационном пространстве за своими властями. Могут, но власти этого не хотят. А раз они этого не хотят, а американцы этого не требуют, знаешь, в конце концов, будет кибертирания. Другого варианта просто быть не может. Поэтому это не проблема, там, республиканцы и демократы. Похеру кто. Самое главное, что все эти люди, они действительно раньше там, как бы, предпочитали демократический вариант. Но сейчас этот демократический вариант невозможен. Потому что созданы инструменты за кабаление бешеные. И либо государство будет в кабале у народа, либо народ будет в кабале у государства. Другого варианта нет. Сейчас в обменнике евро подорожал, а доллар подешевел. Что лучше покупать? Не знаю. В общем-то, евро, наверное, на сегодняшний день более стабильный продукт, да, хотя можно посмотреть и, и купить фунты стерлингов, я думаю, что тут уж вы точно не ошибетесь. Будет ли экономический кризис в Евросоюзе из-за подорожания электроэнергии и газа, если да, то каким будут его последствия Подорожание. Энергии газа это следствие экономического кризиса, в том числе все, что сейчас происходит, это лихорадка, еще нормальной ситуации нет, это экономический кризис. И когда он разразился? Он разразился, когда локдаун включили, то есть идет спад производства. Совершенно очевидный, да, при этом вдруг электроэнергия и газ нужны в больших количествах и за большие деньги, то есть, значит, происходит спекуляция, значит, экономика идет в разнос, если какие-то черти могут совершенно спокойно ее, так сказать, сдать и погонять, как угодно, хотите, 2000 долларов за тысячу кубов газа хотите там какие-то бешеные деньги за нефть да все запросто поэтому все идет в разнос и сейчас информационный мир вы обратите внимание насколько волатилен биткоин да ну информационные деньги такие криптовалюта да они подвергаются так скажем постоянной атаке спекулянтов ну, казалось бы, биткоин почему подвергается атаке? Да, потому что эмиссия происходит путем майнинга, потому что нет никакого хозяина в лице государства, нет монополиста и так далее. Но сейчас то же самое происходит и с валютами государственными, где есть и монополисты, где есть Центробанк, и Центробанк может проводить эмиссию, может покупать или продавать там эту валюту и так далее. Но точно так и так же начнет сейчас лихорадить всех. Точно так же, как Биткоин. Почему? Потому что если можно будет играть на волатильности, тем игрокам которые сейчас по нефти и газу так прошлись, то почему бы не пройтись по евро, по доллару, по рублю, по фунту стерлингов? Запросто. Посмотрите, что происходит в Китае с юанем. Да, как-то колбасятся юани очень сильно, извиняюсь за это выражение. То есть волатили, но очень серьезно. Я думаю, что и со всеми остальными валютками начнется то же самое. Потому что та стабильность, о которой раньше говорили, да, она поддерживался определенными столпами. Первый столб это экономика Соединенных Штатов. Да? Посмотрите, что с экономикой США происходит. Второй столб это экономика Евросоюза. Ну тут вообще кошмар. И так далее. Дальше говорить нечего. То есть вот эти два столпа, они уже как бы искривились. Поэтому сейчас, возможно, все. И сейчас будут зарабатываться самые большие деньги. А раз никто по ушам за это не может дать, Соединенные Штаты спеклись вместе с своей финансовой системой и самое главное вместе с своей полицейской финансовой системой, которая раньше могла палочками любого достать, да, сейчас уже этого не происходит, поэтому там чудят всякие дерипасы да кто хочет чудить, просто как хотят и все, но ну, они попадают под санкции, ну да, что такое санкции, это вариант наказания да? санкции это наказание Сейчас они пока такие. Там запреты какие-то. Будут более тяжелые времена. Там, может быть, эти санкции перейдут уже в конкретные дела, когда просто будут карабин заряжать и в затылок выстреливать какому-нибудь дерепасу. Ну, так образно, да? Но, может быть, и, и не образно. Но на стабильность это не повлияет, вы же понимаете. И от этого будет только хуже и хуже. Мы сейчас... Как помните Бельманов фильм? Что с ними? А мы можем наоборот показать. Так. Будет ли экономический рейс? Это я уже сказал. Какие страны, кроме Польши, в очередь на выход из Евросоюза? Как это не парадоксально все. Да? Никому не выгодно выходить, и в то же время выгодно выходить всем. Да? То есть, Обратите внимание там на Грецию, например, как Греция жила до вступления в Евросоюз, она жила хорошо. После вступления стала жить гораздо хуже. Если сейчас выйдет, она будет жить еще хуже, но греки-то этого не понимают. Они думают, что они будут жить классно, как раньше будет, вот, и так далее. Поэтому таких... Желающих будет очень много. Посмотрите, прошлое правительство Греции смогло прийти к власти, обещая выйти из Евросоюза. Я думаю, сейчас во многих государствах придут к власти национально ориентированные политики, которые будут ездить по ушам своему народу, что они выведут его как Моисей из Египта увел евреев, так они уведут из Евросоюза, но ну, все это будет херня, я думаю, что пока Евросоюз не развалится и даже Польша, я думаю, пока не выйдет из Евросоюза, потому что ну как бы нет для этого оснований никаких, чтобы полагать, для этого э, нужно громадное желание народа и громадное желание правительства, если допустим в Великобритании народ этого желал, а правительство и так и сяк, но там вроде бы как-то все решилось путем референдума, да, то есть там есть еще понятие каких-то демократических вещей, да, как, ну, может быть, потому что это было накануне прихода информационного мира, может быть, поэтому, то есть так произошло, я думаю, так произошло случайно. Так не должно было произойти, хотя, если вы помните, я и другие предсказывали, что Brexit состоится, понятно было, что он состоится, потому что ну, объединенная Европа – это мечта Наполеона. Да, я всегда угорал, говорил, что вот чистый бонапартизм, да, единая валюта, единое экономическое пространство, без таможни, никаких границ и так, далее, и так далее, единая экономика и все это без Англии. Ну, это мечта Наполеона. Поэтому она вот воплотилась в жизнь, может быть, с того света он как-то Великобританию задвинул. Так, примириться ли Евросоюз с поляками, подпишет новое соглашение или будет упираться? Вы знаете, я говорю, тут неизвестно, поляки ли смогут это соглашение со своей стороны подписать. Дело в том, что я говорю, нужно, нужно правительство в Польше, которое будет желать на 100% желать выйти из Евросоюза. И народ должен проголосовать на референдуме. И вот тут, знаете, 50-50. То есть, когда э, есть пока в виде протестов какие-то движения, и в виде желания правительства, которое там э, какие-то декларации да, выпускает, ну, пока это чистый шантаж. Ну, шантажирует Евросоюз для того, чтобы к ним не присылали мигрантов. Вы же это прекрасно понимаете. А пока ничего реального за этим нет. А будет ли, не знаю. Давайте подождем, посмотрим. Я говорю, все будет зависеть от того, какие власти будут в Польше. Почему Лукашенко требует... Не, а, не, не тиранить за маски при пандемии и не отдает Путину свидетелей Еговы, это попытка показать независимость от Путина, или он реально не понимает этих путинских приколов. Нет, ну видите, он же а, про вакцинацию сказал, что обязательно вакцинируется только а, этой... Белорусской вакцины, которой нет. То есть, у него свои мыши в голове, и он не хочет с ними расставаться. Он себя мнит великим тираном, да, и, может быть, и является таковым. Понимаете, да? Ну, он, да, немножко сдал, да, он сдулся, когда а, случилось в прошлом году, случились такого рода выборы. Но сейчас он опять воспарял духом и так далее. И пытается обмануть духу Путина, пытается его обыграть. А все эти забросы, я думаю, что также связаны еще с тем, чтобы иметь э, пищу для разговора. Ну, вот представьте, вот он идет на все уступки Путину, на все, на все, на все, потом в конце концов приезжает, ему говорят, слышно, ну пошел ты нахер. Вот один вопрос решает, пошел ты нахер. А когда кучу надо вопросов решать, то вот этот вопрос пошел ты нахер, он может до него может и не дойти вот в этом разговоре, если еще надо кучу решить каких-то вопросов. Поэтому Лукашенко старый политик такой уже э Набивший шишки И натерший мозоли Он я думаю прекрасно понимает Как надо себя вести Тем более в нынешних условиях Когда его хотят использовать против Украины Когда его э, Видят в качестве Военного лидера Пусть это будет фунт да, э, Некий да, ну Как э, э, Гитлер Видел Муссолини да, то есть он понимал, что с точки зрения военной, ну, что такое Италия? Ну, нет, ничего, да. Если там в, в, в Эфиопии не могла войну выиграть, если а Албанию еле-еле с трудом захватила, да? помните, там газета итальянская в тот день, когда захватили Албанию написала, что если бы в Албании была хотя бы одна полностью укомплектованная, дисциплинированная пожарная команда, то она всю весь этот десант итальянский столкнула бы нахер в, в море и потопила бы там. Ну, может быть, так и есть. Ну, может быть, не так, но, но почти так, вы понимаете. И но Гитлер Муссоли не был нужен. Как таран во многих делах. Вот сейчас Лукашенко нужен Путину, как таран. И Лукашенко это прекрасно понимает. Кроме всего прочего, у него есть паханцы Цзинпин, с которым он о, решает вопросы запросто. Посмотрим, во что это выльется. Придется ли Путину травить Лукашенко. Если придется, то когда. Пока он будет его использовать. Пытаться использовать. А Лукашенко будет делать так, чтобы э, его не смогли использовать. Почему Молодые люди ностальгируют, ностальгируют по временам, в которых жили их родители, ведь сами они ничего об этом не знают, романтика, они слышали об этом, помните, там, ну, когда я был маленький, дети там играли даже не в войну, в Великую Отечественную, да, а еще в, в гражданскую войну, да, то есть Великую Отечественная, Вторая мировая, она была недалеко, я родился через 19 лет после Второй мировой войны, то есть те люди, которые воевали, они были еще вполне молодыми людьми, а вот дедушки это были... Те, кто воевал в гражданскую. И как-то вот очень часто играли именно в, в гражданскую войну. Так что это такой подход романтический, я бы сказал. Почему в эмоциональную ложь люди охотнее верят, чем в логичную и рассудительную правду? Ну, люди вообще так устроены, что они... Схватывают эмоции очень быстро и эмоциональная ложь, я не знаю, я не верю в эмоциональную ложь, потому что когда эмоциональный человек лжет, если это даже хорошо сыграно, это видно, это видно. То есть от души нельзя лгать. Если он говорит неправду и делает это эмоционально, и в это веришь, это значит он сам в это верит, значит он сам заблуждается. А в логику вообще люди не верят, они не понимают, что такое логика. Ну, самые простые логические законы, да, люди не могут в них разобраться. Я помню начальник своего... Капитан третьякова на вагратеновском отряде в учебном, на четвертой учебной заставе пытался за ночь да, мы дежурили по КПП ему на следующий день нужно было сдавать логику я пытался за ночь его ну как-то накачать по логике. Да, взял учебник логики Каца и объяснять ему стал. И было очень страшно мне. Я подумал, бля, это офицер, это командир заставы, блин, а жуть жуть, просто оттаз какой-то. В конце концов, я сосредоточился на том, чтобы хотя бы он выучил название четырех логических законов. Да, то есть вот хотя бы выучил бля, потому что я бился бился я думал сейчас мы быстро пройдем четыре закона потом пойдем дальше не то есть мы на них уперлись а потом я понял что надо только название все и кстати он сдал хорошо ему попались четыре логические законы он сказал их название даже еще что-то там промычал и, и все было нормально Почему спустя несколько поколений история может повториться? Связано ли это с особенность мышлением, с людей в том или ином государстве, сколько поколений должно смениться, чтобы люди повторили ошибки предков. Ну, я не знаю, сколько поколений должно смениться, но это диалектика, да, то есть это отрицание, отрицание, закон отрицания отрицания не мы выдумали, и он действует. Мы не знаем, почему он действует. Потому что люди такие, там генетически они такие. Или такие условия у нас Мы знаем, что меняются общественно-экономические формации да? И мы знаем, что а, Происходят исторические Какие-то а, моменты Которые связаны С диалектическими законами да? То есть, единственной борьбой противоположность да? Есть такое? Есть Переходом количества в качество Есть такое? Есть И конечно же, отрицание отрицание То есть, когда на к какому-то раннем этапе э, все соответствует позднему этапу, абсолютно все только на более высоком историческом уровне ну конечно это как-то связано с людьми, конечно это как-то связано с нашими особенностями, но не с личностными особенностями Особенностями человеческого социального общества Ну а дальше об этом говорить бессмысленно Потому что написана огромная куча лекций, работ на эту тему И я думаю, что если вы прочитаете, то не ошибетесь Это захватывающий материал Сейчас в сетях активно обсуждаются три вещи. Вакцинация, химтрейлы и подготовка к эвакуации. Кто и зачем пугает смирное человеческое стадо? Стоит ли бегать вместе с толпой, пугая всех и себя? Лучше э, переждать, пока станет понятно, кто пугает. Ну, я думаю, что имеет смысл в этом участвовать. Почему? Потому что наша задача раскачать лодку, наша задача э, устроить рок-н-ролл. Чем больше они будут бояться, тем они э, будут более звереть это понятно да то есть страх отдельных людей ну я всегда привожу пример из психиатрии как ведут себя психи собственно обычные люди не психи ведут себя также то есть очень большой процент когда видят галлюцинации там немцев каких-то там фашистов я имею в виду, не просто немцев да мерцвецов там зомби там чертей они бегут и прячутся да, но есть буйные Которых буйных мало Помните, но не, и нету выжаков На самом деле их немало Это пассионарий в нормальной жизни И вот эти дураки Которые буйные да, Они пытаются сражаться с этими там, Немцами, вампирами там Зомби, чертями и так далее Точно так же и здесь Но пока они не увидят Вот этого страшного Они сражаться не будут Поэтому нам, мне кажется в этом нужно участвовать Там Чем хуже, тем лучше Вообще, такого рода троллинг он очень правильный, мне кажется. Да? Ну что ж, ну да, может быть, это и нехорошо там над определенным количеством людей, но ну, что делать? Нам нужно менять ситуацию, нам нужно заставить их вместе с нами сделать революцию. Если... Относительно вакцинации, там действительно ситуация непонятная. Если по поводу этих химтрейлов, ну, я не очень в это верю, но мне похеру. Да, Я вижу, что вокруг этого тоже какая-то волна и какая-то энергия такая существует, взрывная. Значит, нужно это использовать. Если есть какой-то эксплозив, значит, надо... Дедонатор туда засовывать, и по поводу эвакуации. Обратите внимание, мы не знаем, но движение это происходит насчет эвакуации. Мы не знаем, зачем это нужно. Понятно, что путинцам нужно, чтобы когда все случилось, поставить в стойло. Всех загнать в это стойло. Да? То есть там ну, определенная создается ситуация в каком-то условном городе, да, там чуть ли не революция, что они они не могут эвакуацию устроить, сказать, там взорвалась какая-нибудь Курская атомная станция, она еще взорваться не может? Да совершенно спокойно, они ее взорвут нахер, эту Курскую, как Чернобыльскую, и там все будет фонить и всех эвакуируют, чтобы избежать э, человеческого взрыва, поэтому нам... Нужно, как говорится, держать на пульсе и стараться подогревать такие настроения. Безусловно, надо их подогревать и направлять людей. Наша задача именно создавать направление. То есть у нас должно быть так, если есть толпа тысячу человек, то 30 человек в этой толпе должно быть наших, которые объясняют, что нужно делать этой толпе. Вот так это должно быть. Надо стремиться найти такое количество. А среди кого безразлично. С антиваксера они будут, против эвакуации они будут выступать, против химтрейлов, против чего хотите они будут выступать. Нам абсолютно не важно. Важно, чтобы они выступали вместе с нами против Путина. А здесь совершенно четко мы можем все вот это привязать к Путину. Да что хочешь можно привязать к Путину, ибо он э, 22 года в России правит безраздельно, самодержит хренов. И поэтому можно привязывать что хочешь. Понятно, что тревога и страх искажают восприятие действительности, отвлекают внимание, помогают концентрироваться на плохом. Сдавать образ врага, каким образом должен ассоциироваться у россиян с пугалками сегодняшнего, Какой образ должен ассоциироваться у россиян с пугалками в время? Путин, конечно, какой образ. <с> <с> То есть, о чем бы мы ни говорили, чем бы мы ни пугали, они всегда за этим должны видеть Путина. И эту замковый камер, камень, пока мы его не выбьем, ничего мы не сломаем. Нам нужен этот Гондон, да, этот Путин, он нам нужен. Блядь, вот, в таком виде, э, либо как Чаушескал Устиной, либо там как гитлеровские э, значит, бонзы эти на скамье подсудимых в трибунале. То есть, он нам в любом виде нужен, на колу, в виде тушки, какой угодно, но Путин, понимаете? Пока мы его не получим в таком виде, мы не сможем победить. Почему вакцинацию, химтрейл, эвакуацию а россияне ассоциируют с Соросовыми, с Росшидами, Но не с Путиным, с его шоблой? Потому что действует ФСБ Потому что безусловно Они эту хрень Так сказать Вкачивают в мозги а у них огромное количество всяких нодовцев, хуедовцев и прочих. Смотрите, система дезинформации у Путина действует идеально совершенно. То есть если они могут благодаря этой системе да, запустить какие-то операции по дискредитации, вот в частности меня, они пытаются все время дискредитировать. Помните, какие операции они проводили, масштабные по дискредитации, использовали всех, свои связи среди псевдолибералов. Почему все эти псевдолибералы орут, что мальцев провокатор? Именно поэтому. Потому что они на зовут работают на КГБшников. И они полностью засветились. Тогда мы абсолютно с вами четко представляли себе и говорили, что если тянут на Мальцева, то это либо дураки, либо путинские провокаторы КГБшные. Так оно и получилось. Точно так же и здесь. То есть они там про Ротшильдов, про Соросов, только не про Путина. И уж точно не про китайцев. Ваши отношение к императору Александру Первому. Многие восхищаются в путинской России, но если делу, так он ничего путного для страны ты и не сделал за время своего правления. Знаете, у меня двойственное отношение к Александру Первому. Ну, во-первых, для меня Пушкин авторитет очень серьезный, да, помните? А Пушкин сказал... «Властитель слабый и лукавый, пляшивый, щеголь в труда, нежданной пригретой славой над нами властвовал». Тогда, да? То есть, в Евгении Онегине это прозвучало. Это авторитетно для меня. В детстве, до того, как я это прочитал, я как-то симпатизировал Александру Первому Ну, во-первых, потому что он там министерство создал в 1804, если не ошибаюсь да, Ну, как-то удачно или неудачно воевал И самое главное, почему я симпатизировал ему и до сих пор, кстати, симпатизирую Потому что В детстве я прочитал Легенду такую Ну, легенды Вымысел или правда Тут я не знаю да, Что Александр Первый Имитировал Свою смерть, на самом деле он не умер Уехал в Тобольск Был старцем в Тобольске И действительно Кстати Графологи из институт криминалистики еще в СССР проводили исследования записей и утверждали что очень похожи записи того старца да и александра первого если это так ну тогда стоит его конечно уважать потому что человек таким образом отказался от власти что говорит о том что ну не конченный был Конечно человек, хотя Мог бы и по другому распорядиться Этой властью и не было бы Такого геморрора, который случился В связи С Ну с восстанием декабристов Но они не с восстанием А связи с изменением власти Тем, что Константин отказался Тем, что Николай Первый стал, они его вообще Не хотели и на дух не переносили И так далее, ну и Поэтому, конечно, двойственное отношение к Александру, но могу сказать, что он император был достаточно деятельный. И, может быть, он, ну, как бы пытался. Минус такой, мне не нравится, но это, вы понимаете, я такой человек, который подходит всегда субъективно. Я не объективен. Мне очень не понравилось то, когда он был в Вильне и Наполеон перешел границу, и он обратился к народу с манифестом. И вот этот манифест, я считаю, это вымученный документ, очень мерзкий такой, для именно этого манифест. От, от мерзкой власти, которая всегда в России была. Помните, призывали всегда сражаться за веру царя и отечества. Вот Александр I выпустил, когда манифест, он призывал, у него призывать за веру царя и отечества, за царя, то есть за себя. Давайте за веру, за меня блядь, и за отечество. Ну, смешно, да? Что-то надо было туда воткнуть. И знаете, что он воткнул? Вот это просто пиздец. Я всегда, когда я, я в детстве первый раз прочитал, у меня челюсть отвисла, я охреневал. Он написал за веру, свободу и отечество. Вместо царя он свободу написал, то есть для крепостных, для всех вот этих вот, которые, которые под пятой находились, для солдат, которые в солдачине, в рекруточине находились по 25 лет, то есть для всех, для моряков, которые тоже служили там бесконечно вперед ногами, их выносили, это оказывается свобода, и за свободу он предлагал бороться, но еще больше меня удивляет русский народ, который это серьезно воспринял, блядь. за свободу бороться. Бороться. Вперед, да, против Наполеона. наполеон он, блядь, нас хочет поработить. Представляете, Наполеон поработить. Да, а вы кто? Вы не рабы, нет, вы свободные, да, ну давайте дальше. И вот то же самое сейчас с Путиным. Путин же тоже о свободе какой-то говорит. О том, что какая-то Европа, там какие-то америкосы, все хотят Россию сделать несвободной бендеровцы какие-то. А вот он, Путин, всех освобождает. блядь. Поэтому, в любом случае, Александр Первый – это не Путин. То есть, это, это разные. Это как Путин, блядь, и Александр Первый. По крайней мере, на своем постаменте Александр Первый смотрится органично. А на постаменте, где должен стоять Путин, там должен кусок говна лежать. Вот это Путин и есть. Так, Невзоров в последние годы Перевернулся вместо своего парня для бандитов и власти. Он решил стать своим парнем для нищих россиян, говоря на своих вещаниях в YouTube скровенную правду нам, верите ли вы таким перевертышем? Ну, он журналист, он, он работает как журналист, как и положено работать с журналистом. Я не очень люблю журналистов. Вернее, я их совсем не люблю, если уж честно. Япония ныне это. Хотя к Невзору я хорошо отношусь. Япония ныне страна, полностью отданная под власть группировки якудза Император а многие в ну, эти вопросы даже не лезть. ваше мнение, как ликвидировать преступность такого рода, ведь тоже а, самое и в России. В России всегда преступность зависит от власти, не власть от преступности, а преступность от власти. Да, Вот преступников привели к власти, они рулят России. Ну что, до этого она не была преступной властью в России? Да всегда она была. Поэтому проблем нет. Для того, чтобы разобраться с преступностью, нужно взять высшую власть в России и иметь желание разобраться с преступностью и иметь волю. Не будет никакой преступности. Не организованной, никакой. Просто не будет. Понимаете? Я уверяю вас как криминолог, это моя работа. То есть для того, чтобы не было преступности в России, всего лишь навсего надо взять власть. Все. Почему Китай не педалирует тему Монголии, как своей бывшей территории? А зачем? А что Китай Монголию а, может как-то не подобрать? Вот есть хоть один шанс, чтобы Китай не забрал Монголию. В Монголии а, сколько там? 2,7 миллиона. Сколько в Монголии? Сейчас я посмотрю. Сколько там? 2 миллиона, да? Так. Я забываю всегда что-нибудь начинаю. Население. 3 миллиона, да, 3 миллиона вру. Вот, да, я чувствую, что-то не то говорю. 3 миллиона человек. Ну, и представляете, какая территория огромная, и 3 миллиона человек. И Китай полтора миллиарда. Что Китай не заберет Монголию, что, конечно, заберет. Он просто не хочет торопиться. Понимаете? Точно так же, как он не хочет. Торопиться с э, э, Тайвань Зачем Торопиться с Монголией Монголия никуда мимо него не проскочит Монголы такие же азиаты Ментально очень близкие Так что никаких проблем У Китая с Монголией не будет Китай действует системно Какую должность занимал бы Путин при Петре Первом, если бы, скажем, Петр обратил на него внимание в том же Питере? Ну, я не думаю, что Путин бы какую-то должность серьезную мог занять при Петре Первом. У него нет никаких тех данных, которые нравились Петру. Петру нравилась удаль, лихость, Петру нравился ум, очень верткий, да, Петру нравилась работоспособность, колоссальная исполнительность. Вот Володин бы, конечно, у Петра получил бы очень серьезное продвижение, очень серьезное, а Путин никакого, нулевое. В конце концов бы попал под горячую руку, да, и его бы высекли, блядь, и отправили куда-то, может быть, повесили, как Гагарин, напомнить. Зачем взрослому человеку носить паниходы? Что должно быть странного в голове, чтобы политику 30 лет носить обувь подобного рода? Ну, это к психиатрам надо обращаться с таким вопросом. И это был бы самый лучший вопрос самого Путина. Это же самого Путина надо спросить, чтобы поставить в неловкое положение, в жутко неловкое. Вот эти все журналисты, почему они его не спросят? Почему они его не спросят, он говорит, вот какой бы вопрос вы задали Путину, вот такой, вот, был бы, я там журналистом, или вы, и скажу, вот, задали бы этот вопрос, и сказали, Владимир Владимирович, а поднимите, пожалуйста, этот э, штанину, покажите ваши паниходы, представляете, что был бы с этим мудаком, да он бы охуел там, блядь. Вот любой журналист мог бы убить этого Путина одним выстрелом вот таким, сказать, подними штанину и покажи, блядь, свои паниходы. Все! Что сделать? Не поднять нельзя, да? Поднять еще хуже. И вот, и, это потом показывали бы по всем, по всем каналам. Ну, в смысле, не по каналам, я имею в виду во всех социальных сетях по-всякому -по -по показывалось. Многие артисты в России облизываются и шестерят на путинских, когда мы возьмем власть, они скажут нам, что полностью нас поддерживают и что на самом деле все это время нам подмигивали, подавали знаки простимым, ну а зачем они нам нужны-то? Ну, мы не будем их, конечно, вешать, они не совершили никаких преступлений, но зачем они нам нужны? Но я вам насчет не артистов скажу, я вам скажу насчет ведущих. Вот я не назову фамилию ведущего, но вы его, это не словим, вы его проклинаете периодически и постоянно, но когда я был в шестнадцатом году на телевидении, да, и когда там Путина накал и прочее, прочее, прочее. Этот ведущий несколько раз был значит, вот в этих прямых эфирах. И он мне очень здорово помогал. Он вроде бы делал вид, что оппонирует, но, допустим, тогда, когда я Получал последнее место. Да, там интересен тот, кто выступает первый, и тот, кто выступает последний, я на самом деле не вытянул жеребие последнего. Мне этот ведущий, так сказать, услугу такую сделал. Просто никто на это не обратил внимания, это был обман чистейший, был. но он сработал в моих интересах, чтобы я выступал последним. Понимаете? И многое другое. А это запутинец, блядь! Вот такой прям, понимаете? Но на всех этапах блядь, он помогал мне. И я могу свидетельствовать. Я уверен, что и в других делах он также помогает против Путина. Вот так. Так что по-разному это все. Современный преступный мир России будет жить лучше или хуже при народовластии? Да его просто не будет. Какой при народовластии преступный мир? О чем вы говорите? При народовластии будут определенные эксцессы, будут совершаться преступления, но это незначительное количество. Потому что кибернародовластие абсолютный надзор. Как вы будете, ну совершил преступление, тут же сел, тут же попал под раздачу. Ну а кто будет совершать преступление, чтобы попасть под раздачу? Бумажных денег нет, тоже не украдешь ничего, все цифровое. Опять же, 70% корыстных преступлений, да какой, 100% корыстных преступлений сразу улетают в трубу. Нельзя какие-то корыстные преступления совершать, потому что нет денег, все. И так далее. То есть, останутся какие-то эксцессы. Ну, хулиганство, да, будет. Блядь. Там будет, ну, потому что люди напиваются, ведут себя как дураки. Они есть дураки. да. Поэтому придется как-то их воспитывать. Безусловно. Да? Но это уже не будет очень много. Кроме всего прочего, если есть такой рычаг, как доля в национальных богатствах, ты совершил преступление, какое-то правонарушение, но чудил раз, тебя Немножко урезали с точки зрения национального богатства и доли. Но, наверное, человек подумает. так он живет хорошо, в хрен не дует. Все у него есть, покушать, выпить там и так далее. А так раз, что-то его ограничивать начали. Ему это, конечно, не будет нравиться. И поэтому сокращение преступности будет значительно. Огромное сокращение. Я говорю при народовластии, прямом народовластии, я вас уверяю, уголовный кодекс мы уменьшим в 10 раз огромного количества преступлений просто не будет, можно как-то сесть просто и разобрать уголовный код какие не будут составы являться преступлением что мы декриминализуем а что вообще в принципе не сможет совершаться да? то есть нам нужно убрать причины мы полностью преступности убрать не можем, они вечны эти причины. но мы можем убрать условия и все, и не будет этих преступлений. Как они будут совершаться? Современный так-да-да-да. Да, да, да. А если хуже, то не хотят ли бандюки вас кончить за это добро? Ну, может быть, кто-то и захочет, и, и что с того? И меня всегда кто-то хочет кончать. В 90-е год бундюки хотели кончать, потом путинские бундюки. Если опять какие-то будут хотеть, хотеть меня кончать, ну мы же не знаем, кто раньше кого кончит. Я рассчитываю, что мы их раньше. А там уж как кто для вас ближе как личность Сула или Цезарь? Знаете. Не знаю, не знаю. Цезарь меня восхищает, конечно, но я а, не, не воспринимаю его как, как легитимного лидера. То есть, он диктатор для меня абсолютно точно. То есть, тот в отношении которого сказано э, Сиксом Тиранис. Да? Так всегда тиран. <laughs> то есть, абсолютно понятно, что он тиран. Абсолютно понятно, что э, Цезарь, ну, действовал только в своих личных интересах. Только в своих личных. Да, он что-то делал там такое, что осталось в истории с точки зрения, ну, Гальская война, да, там, это там, великий подвиг для народа Рима. Ну, может быть, великий подвиг, но это подвиг прежде всего для Цезаря, для прорыва его к власти. Он шел к к верховной власти. Зачем? Чтобы стать императором. Сула шел к верховной власти как диктатор. Для чего? Для того, чтобы создать в Риме благоприятные условия для развития а, прежде всего самой империи. Для того, чтобы эта империя могла а, так сказать, усилиться. И для того, чтобы победить внутренних врагов очень совпадает с нашей ситуацией, согласитесь, да, поэтому Сула ментально, конечно, мне ближе, но Цезарем я восхищаюсь, хотя не все его поступки меня восхищают, да, и как бы те вещи, которые, помните, Цезарь задний дружок, да, я нормально к педикам отношусь, да, но, это меня как-то немножко коробит всегда, да, когда, ну тогда, может быть, были какие-то другие времена и прочее и прочее. Вот. поэтому не знаю. Слишком давно это было и слишком схематичны эти личности. Мы можем там у Святония прочитать у других историков, но как там было на самом деле, хрен ее знает. Начальные волевых часто сравнивали Путина, которого никто еще не знал, толком с Цезарем. Ну, прикалывайтесь, Цезарь это, это громада, да? Время прошло, и теперь не сравнивать Скажите, а если бы Цезарь не убили, то под конец своего правления и его так бы воспринимали, как и Путина. сейчас вором убийцы лгу. Ну, конечно, нет. Ну, как можно как сравнивать Цезаря? Ну, представьте, Цезаря убили там, сколько им было, 55, да? Ну, сколько в то время жили? Ну, кстати, некоторые и долго жили. Ну, до 70 он дожил, то есть пятнашка осталось. Ну, давайте посмотрим, что было э, после Цезаря. Ну, убили Цезаря, да? Э, потом э, войны соответствующие, Триумвират. Э, потом э, Марк Антоний. С Августом, с Актовианом пока еще, с Актовианом а, начали между собой меситься, да, а, в конце концов при акций Актавиан Август победил и, и в общем-то все, это начало конца Марка Антония, вернее это уже конец можем считать, и все, и император Август. Правил, помните, как говорил Гораций, «Не мятежа, ни насильственной смерти. Я не боюсь, пока Цезарь правит страной. Правил железной рукой. Тоже, кстати, как бы звезд с ним человек не хватал, но не был таким необразованным, как Путин. Для своего времени был очень образованный человек, мудрый человек очень, я бы сказал, изощренный такой царедворец. Вот. И ну, Цезарь был бы на его месте. Ну, было бы то же самое, абсолютно. Но ну, потом ему бы передал власть. Не знаю, кому, кстати, если бы Цезарь стал императором, кому бы он передал, кого бы он предпочел? Своего главного всадника, да? Командир кавалерии Марка Антония или своего племянника Октавиана Августа Не знаю Но в любом случае Цезарь бы Так же правил, как Октавиан Август Врагов нет Внешних победили всех Внутренних тоже нет Никого да, И все нормально было бы. То есть империя как раз находилась На подъеме Смотрите, какими скачками развивается Римская империя в тот момент. Поэтому я думаю, что сравнивать с Путиным нельзя. Путин в тот момент, когда Россия могла бы развиваться, когда тоже... Вот Именно тот исторический момент оказался, когда можно было бы поднять эту империю, не знаю куда, да, там цены на нефть, движение очень серьезное а с точки зрения бизнеса, проявление каких-то невероятных способностей людей в области информационного мира. Эпоха информационная приходит, а в России огромное количество математиков, в России огромное количество тех, кто прекрасно ориентируется в технологиях, в новых, они все уехали. Они могли остаться, Путин мог бы вкладывать деньги в Россию, вкладывать в них деньги. Можно было бы сделать бесплатную связь, бесплатный интернет и так далее, и так далее. Такое было бы развитие совершенно невероятно, но он этого не сделал. Почему? Именно потому, что он не Цезарь. Да? Цезарь хотел своего величия, но для величия Цезаря необходим был Рим а Путин никакого величия не хотел, он хотел бабла и хотел просто воссесть блядь, в России, дает Россию загибать и всех трахать, а к концу жизни ему захотелось вот величия, вы же видите, то есть война в Украине и все такое, это результат желания Путина получить величие, его мерение пиписьками с Богом, когда он вытащил там свой писелек-корнишон и говорит, Смотри, Бог, а у тебя больше или меньше? И так далее. Ну, так оно ведь и есть. Назовите отрицательные качества Брежнева, если такие вам очевидны. Ну, как? Отрицательным качеством Брежнева, конечно, можно назвать такой преждевременный уход, да? Но на самом деле Брежнев не подготовил почву для того, чтобы отчалить, да, ну во многих делах он не был дальновидным, во многих делах, то есть Афганистан, и многие другие как бы вещи, которые, наверное, скорее эмоциональные, то есть он не был великим полководцем Второй мировой войны. А хотелось, наверное, себя тоже почувствовать, тоже величие, как у Цезаря получить. Может быть, вот э, отрицательное это качество. А вообще Брежнев я очень люблю и считаю его лучшим русским царем на самом деле. То есть Ленг был классным. Я к нему очень хорошо отношусь. Я при... когда Брежнев умер. Я в армии служил, можете себе представить, какой я старый. Поэтому я про это все знаю. Путин Андропов одного поля ягод, или поля одно, ягод совсем разная, но это весовая категория. Андропов, во-первых, это человек, который занимался серьезной партийной работой. Да? И вот там, на этом партийном поприще, Среди таких волкодавов и волков, которых там, блядь, море стал лидером. Можете себе представить, скольких он перекусил и съел, и переварил? Он когда в КГБ-то пришел? Когда уже в ЦК сидел партии и так далее. А Путин кто такой? В КГБ, блядь, до майора дослужился, ничтожество, полное говно, понимаете? Поэтому. Как можно это сравнивать? Андропова, да, который был ну, очень искусный политик, очень искусный, и Путин. Я не являюсь фанатом Андропова, он много сделал нехорошего, много сделал и приличного для России. И последний, так сказать, заключительный этап его правления был ужасен, потому что ну, я, я это помню прекрасно. Хотя, с другой стороны, войны не случилось. А это было бы самое худшее, что могло быть. И 7.80 мы зарплату получали, когда пришел Андропов. При Брежневе солдат 3.80 получал. Как только пришел Андропов, первое, что он сделал, зарплату солдатам 7.80. Мы сказали, классно, бля! молодец, Юра. Мне Рыжов напоминает чем-то молодого Достоевского, когда провокатор Стукач писал его в группу Петрошевцев, Достоевского и Рыжова осудили ни за что, после которого Достоевский перевернулся, стал славить царя, Рыжов пойдет на такой, какой он человек. Рыжов никогда на это не пойдет. Да? Они абсолютно разные с Достоевским, абсолютно разные. А Рыжов удивительный человек. Рыжов очень Странный человек Он не похож на всех остальных Я вам серьезно это говорю Но очень добрый Он очень вежливый не, не, не, не, Подчеркнуто вежливый Нет Он от природы очень вежливый человек Такой он старается не то что не обидеть Своего собеседника Он старается Чтобы ему хоть сколько Секунды не было некомфортно то есть он старается, чтобы собеседнику было с ним комфортно, хорошо, он не ругается матом, он, в общем-то, вы знаете, это как раз черта характера, которая сбила с толку этих пидорасов ФСБшных. Они думали, что они на него надавят, и он там всех начнет... Это самое подписывать все протоколы рассказывать все что они ему скажут да там признает все и на других там нальет не пойми что ничего этого не случилось он им ничего не сказал да он никого не сдал как они многих обрабатывали да он как Кепте обработали блять он там взял и на себя того чего не было и на Толкачева налил и на всех остальных, там, что не буду я говорить, да? А Рыжов нет. Так что, видите, там, допустим, с тоже пытались так, чтобы он там дал какую-то лживую информацию, а он отказался это подписывать, а Кепс не отказался. Как можно охарактеризовать человека, которому.. Да, вот этот вот последний как раз вопрос, но я потом еще посмотрю, как можно охарактеризовать человека, которому, показывая новости жесткого поведения над людьми, насилие? Значит, он заявляет, почему тебе нравится все ужасное, жесткое, как Сада Маза, хотя он прекрасно знает о происходящем, что можно еще сказать ему, засунувшему голову в песок страуса. Ну, что, вы знаете, он ведет себя абсолютно нормально. Это правильное человеческое поведение, как это не парадоксально. Да? Вопрос это очень сложный. И я говорю, это не экспромт, я сегодня прочитал это днем и пока в машине ехал, надиктовал, в общем-то, что я хочу сказать, поэтому я буду смотреть свои заметки, вы понимаете, это защита психики. То, что вот он не хочет, то, что он отталкивает, то, что он считает противным, то, что он говорит, что у вас не все в порядке с головой и так далее, это защита его собственной психики. Что мы видим, да? Вот почему игра вот эта в куку, -ку, в тютю, -тю, да, как хотите, раз, тю-тю ну как, как дети. Да? Почему она происходит? Желание остаться в неведении. Желание остаться в раю, да, что такое неведение, это рай. Это проблема связана с тем, что человек не хочет потерять рай. Ну или остатки этого рая, да, потому что такое рай, ну, внутриутробный период, И это, в общем-то, модель рая, да, перинатальный период, детство. Это тоже, хотя это уже изгнание из рая, да, когда мы родились, но детство это тоже, это какие-то остатки рая. И вот инфантильность наша, она, собственно, защищает нас от этого мира, страшного, да? То есть, вот я написал: желание остаться в невидении, желание остаться в раю, не быть изгнанным, желание остаться ребенком, за которого все проблемы решают папа и мама, дедушка и бабушка, в общем, взрослый. То есть человек не хочет взрослеть. Почему? Потому что она придется решать проблемы. А он не хочет решать эти проблемы, даже знать не хочет. Желание быть ребенком вполне объяснимо с психологической точки зрения, но абсолютно недопустимо с точки зрения современных реалий, да и в другие времена это было особой роскошь. Особенность нормальной Неподготовленной психики эм, Заключается в том Что старается такая психика Табуировать все плохое Особенно смерть да? У нас смерть табуирована Понимаете То есть э, там Какие-то видимые аксессуары Связанные со смертью там, Стараемся как-то к этому не подходить, не прикасаться и так далее. И такое поведение – это проявление инфантильности, присущее большинству взрослых людей. Поэтому хорошим тоном считается не акцентировать на негативе. От этого, значит, популярность от этого, плакатиков вот этих вот, да, сердечек, это же отсюда, это же тоже инфантильность, Вы понимаете, это инфантильность, это пытаются вот играть в эту самую тю-тю, ку, -ку и, и прочее, воинские касты во всем мире всегда знали об этом, кшатрии, спартанцы, самураи, рыцари получили особое воспитание, помните, да у всех, у рыцарей, у самураев, у кшатри поэтизируется смерть. Почему поэтизируется? Потому что во все, у всех других она табуирована. Как ты ее дашь, преподашь людям ну, в виде э, какой-то э, поэтической да, части. Понимаете, сразу же опять вспоминается Арджуна с Кришной да, По поводу того, что все уже люди уже мертвые, Так что ты не переживай, можешь их зачищать совершенно спокойно и Это очень важная часть То есть сейчас в современном мире Обратите внимание, как различные кланы миллиардеров, там, банкиров и так далее Воспитывают свое потомство Они воспитывают в духе цинизма что тоже является методом взросления. То есть эти, один способ у воинов, они поэтизируют смерть, муки, страдания, раны, все что угодно. Они это поэтизируют. А эти наоборот подходят цинично. То есть разъясняют... С Предельно цинично разъясняют окружающий мир. Он даже, такой, он, он даже не такой циничный, как они пытаются внушить молодежи. Для чего? Для того, чтобы опять преодолеть вот эту инфантильность. Для того, чтобы они взрослели. Это заставить людей повзрослеть. Мы вокруг видим народы огромные, которые находятся в детском состоянии. Человеческое общество не хочет взрослеть никоим образом. Не хочет. Почему? Ну, потому что не хочет быть изгнанным из рая вот из этого. Поэтому имеют преимущество люди холодные, либо холодные психопаты, либо люди с подготовленной психикой. Ну вот как воинов готовили специально. Да? Там самурай казнили каких-то преступников, да причем не просто казнили, преступник привязывали, растягивали ручки, ножки, одним ударом катаны должен отрубить руку и ногу, да там другим ударом другую руку и ногу, а потом башку срубить или наоборот, и так да, то есть обязательно нужно было или там свиней рубить, живых свиней рубить. Не просто там, как сейчас он показывают, они испытывают оружие там на, на, ну, на, на свиных тушах. Нет, живы именно для того, чтобы преодолеть вот эту табуированность. Инфантильность современных людей привела к власти Путина. Понимаете, да? То есть, Представляете, какое ничтожество пришло к власти, и никто не захотел пойти пиздюлей ему дать. Ну, представляете, большие мальчишки, порой пришли бы, если они были большие мальчишки, пришли бы и наваляли, просто сказали, пошел нахуй дурак отсюда, на тебя, ну, вместе с его ФСБ и со всеми делами. Ну, так как люди инфантильны, и они рассматривают этих, как больших мальчишек, вот в чем проблема. Также и политики Европы пришли совершенно ничтожные, в Америке, в Европе, да. Такие политики в другие периоды не мечтали бы о власти, вообще не мечтали бы никогда. Особенности инфантильности – это безответственное поведение, это и визитная карточка инфантильности. Да? И все народы, почти все народы сегодня демонстрируют именно это, демонстрируют то, что они еще не повзрослели, а значит будут серьезные войны будут серьезные негативные события, ибо на войне взрослеют быстро. Это совершенно точно. Почему все это происходит? Для того, чтобы человечество в конце концов повзрослело. Бог ли это? Природа ли? Я не знаю, кто делает людей взрослым. Взрослость – это еще и развитие ума, понимаете? А тут никак. Когда развивается ум, да, то человек вот как-то Бастрыкин говорил, черствеют, люди черствеют. Ну, куда деваться? Я вот написал в конце, это вопрос глубоко психологический, исторический, философский. Это вопрос выживания человечества, вопрос сегодняшнего дня и вопрос последних, по крайней мере, 7 тысяч лет. Я не уверен, что мой интеллект и объем знаний – могут дать развернутый ответ на этот вопрос. Возможно, в будущем искусственный интеллект, который подобен будет демону Лапласа, найдет для людей оптимальный вариант взрослости и инфантильности характера конкретного человека и всего человечества. Человек, который полностью прощается с детством, прощается с Раем, не может быть счастлив, и перемещается в абсолютный ад поэтому взрослые любят игры любят дурачиться поэтому лишившись интеллекта от старости мы впадаем в детство таким образом природа нас защищает это защитный элемент психики поэтому если с одной стороны мы стремимся повзрослеть да, и стать очень взрослыми, все понимать, спокойно переносить чужие и свои раны, да, спокойно переносить чужие и свои страдания, то мы должны понимать одно, что если мы полностью вырываемся из этого детства, мы никогда не будем счастливы. Вот единственная борьба противоположности, мы должны четко себе представлять. В какой мере, так сказать, дозировать это? Но я еще раз повторяю, мы никогда не сможем с вами это нарисовать. Вот ту дозу детства и взрослости. Будет интеллект, который назовем демон Лапласа, но он, может быть, и рассчитает. А может быть и нет. Так что давайте посмотрим еще, какие там вопросы написали. И Хороший эфир у меня пару раз подвисло, а так все отлично, лучше трудности на бастионе, чем ютубский ценс, на Ютубе комфортно с сердечником и цветочником. А Римская империя все равно разваливалась Херасия за 2000 лет, да? Говорит, тут, блядь, империя 2000 лет просуществовала, а потом развалилась. Конечно, развалилась. Все в этом мире разваливается. Но Римская империя существовала дольше других. Ну, может быть, там, Китай существует соответственно, да, ну, пусть дольше, да, Вячеслав Вячеславович, китайцы купают жилье в Москве, Риелтонов сказал, да это естественно, так и должно быть, помните, мы предсказывали, что когда сейчас начнется ипотечный кризис, это чехер узнать, когда я говорил, и в общем-то не надо было быть правительством, что китайцы будут скупать, ну, у русских и у коренных народов России денег нет, у китайцев их навал, кто же будет скупать, куда-то же нужно будет это имущество девать, цены-то не снижают, путинцы цены не снижают, кроме всего прочего, а, ипотека дает возможность отбирать огромное количество жилья и, или заставлять реализовывать огромное количество жилья тем людям, которые не могут платить. А Бастион пока вроде пока ничего, да, Сегодня Басти на высоте. Благодарю благодаря Вячеславовичу за тяжкий труд. Комменты 5 звезд. Спасибо. Без плакатов надо выходить <свят> со швабрами для этих уродов. Это точно огромное спасибо вам за... А, так. Ух ты, а я что, в эфире-то так долго, что ли? Вот это да. Я, я думал, я тут немножко, а я, оказывается, вон оно сколько... Времени в эфире. Спасибо большое, что смотрите. Да здравствует революция. До завтра. Смерть тиранам, власть народу. До свидания.